Идем к ним. Так пойдемте. Не расстраивайтесь. Всего лишь я пущу на жертвоприношение. Так. Отойди, они а для моего хозяина. Можно я их для моего хозяина. Ой. А, Ой, может... иди ко мне, иди ко мне. Ай! Mm. Идем ко мне. Солнышко, ты где? Ты тоже понадобишься мне для жертвоприношения? Yeah. Вот оно. Ой, какие красив... Ой, какая красивая лошадь. Нет, мы исполнили... Мой билет уже... Сейчас... Ах, какая 3 красивая 3 лошадь. Иди сюда. Подождите, это не лошадь. Это, кажется, это, это красивая это лошадь. Дебилы. Очень а, красивая. Это, а, это а, очень... когда на бок. Это не мой билет поднял, сейчас. А это стоит. Это да какой аиц? Это лошадь, с которой сейчас я отправлю ты на жертвоприношение. Ну, привет. Человек, ну ладно, какой-то бомж тоже отправлен на жертвоприношение. Ты чё бомж? Офигел! Спасибо, простунчик. А чё ты в оборванных ходишь? Это же аид. Я в оборванном хожу? Да. как посмел оскорбить? Да, я знаю, я ты бог... церц... А чё у тебя глаза бог... красные? Да, да, ты ты чё, в компьютере много играешь? <связано> ой, ой. Вы, вы тоже будете много играть. Я... Вообще... Это вообще это а? Так, слушайте меня. Вы теперь все смертные. сейчас У вас в городе стояла бессмертность, но вы теперь... Все Я верну тебя с моего подземного царства. У меня есть берет. Пока я здесь, вы не попадете в подземное царство. У меня есть беретик. Может, хватит на жаре, чтобы потом закрыть. У меня сейчас билет сожгет. Ну ничего. Итак, слушать меня внимательно. К вам приходили до днях боги. Приходили. Да, приходили. Да. Я тоже спал, но я их слышал. Вообще такие ужасные. Я тоже их слышал. Ну вот, что мы вы должны... Сделай. А это... мы, мы должны... Мы должны что? тебя убить. Ты достал Нет. меня бесишь. Удержи Удержись. Спасибо, что прикоснулись. Тебя в подземное царство. Подожди, я, подожди ну дай давай походим. Я на сво ⁇ м скреше. Мне кажется, у меня сильнее. Ч ⁇ фигарить? Пошел. Это да. тебя отфигарит сейчас. Так, да. это же ингредиент для моего зелья воскрешения. О. У кого есть вторая... А мне вот нужно, чтобы снять. мне... Ну... Роза Визера, вот... Нет. Ты мне ее дарил. Держи. Так. Oh, no, oh, no. Он сейчас заберет мою... Мою oh, Вы сейчас будете все роза смертны. Всё, дверь. Две. Да что тебе Слушать надо? А зачем тебе розовый Визера? Я скоро Хорошо. стану... Повелителем этого мира, и вы все будете а -а -а. подчиняться okay. мне. Окей, ты нам больше платишь Нет, а, вы, вы будете жить как мои рабы а нам надо деньги Можешь здесь кого-нибудь Нет. мы так же жив ⁇ мы так рабственно рабстве вот, а что... не раз без разницы Ариана. я хочу кто здесь снять Адриана с титула мэра Нет, снять Молчай! Не вези а, меня! Не вези ты я... меня. Так, бежит, ты захотел подземное уже... царство. Я три раза обманул Можно смерть. Что думаешь, в этот раз Слышь? Ты что, Олег, вообще что? Почему ты, ты... ты такой больный? Ладно, я без вези Мне бежит, нужно извиняюсь это предношение относить. Семье. Ты мне мешаешь. Пойдём с тобой да поговорим, мой... ты слишком уж буйный. На, я тебе такси сделаю. За мной! Что? Не, да. не бей меня. Что тебе? Ой, извини. Он я что вижу тебе? на тебе я... одну штучку. Ничего ты не видишь, ты слепой. Ты видишь, глаза красные, как у наркомана. Ой. Переграл ты. Переграл Майнкрафт ночью. Что над тобой? Не плюсь я. Не плюсь я говорю. Это всего лишь ток электрический. Подойди ко мне. Я рядом с тобой. Ну, подойди, плитык. Коронавирус, притык. дистанция. И смотри. Помните, бабушки. Я... Слышь, же а тебя воняет. Ой. <связь> много жоп. Да сюда иди, идиот. А Вижу ты? я на тебе какое-то... Да хватит. Да, Вижу... Вижу вообще... на тебе какое-то проклятие. Какое да, проклятие? Да ё -моё. Обычное. Я, я злодей из всех злодеев. Уничтожить тебя хочу. И все ты не тот, кто являешься. Нет, это я. Всегда таки был вообще Но ты мне можешь помочь. А тебе помочь? Как... Да. Я согласен уже. Если кому-то зло надо натравить. У меня есть одна душа. Какая? называется Ты душа Феликса. Ой, это мой хозяин. Я нес свиней, чтобы его воскресить. Не поможет. Я им управляю. Я... Моя 50 -50 50 -50. задача... Какая? Ты должен... отвлечь богов, пока я буду... Забирать у них на Олимпе власть. Понимаешь? Это что, мне придется быть вежливым? Тебе придется отвлечь их, показать что-нибудь. Какую-нибудь фигню в этом городе. И чтобы я стал всемогущим! А буду? Всемогущим! А тебе я дам... Да... А тебе Пакую. я дам душу Феликса, и ты сможешь его вернуть в любое тело. В любое тело, переродить его. Да, Прикольно которое озвучить. ты создашь, такое и будет. Прикольно будет, но чтобы вернуть Феликса, мне не только нужна его душа, мне нужен очень сильный сосуд. Ты мне дашь немножечко магии своей теневой, а то мои. Когда не ты богов, тогда и дам. Хорошо, договорились. Богов, богов. Ладно, я пойду пока с этими никчемными людьми поговорю. Хорошо, я пока пойду всё-таки свиньи жертвоприношения. у Вы вообще какие-то слишком странные. О, можешь мне билет? Эй, билет? Ну, покажу. Пойдем, кто прибереть Пойдем. Выкачаем да, из тебя быть. сердце. Мне надо беречь, да? Сердце да. выкачу из вот, вас. посмотри отсюда. Почти... У -у -у. Мы модники. Ага. Сердце обидел. выкачу. Да, да. Да. Так, балбисы. Мне... бы. Б... Мне Ой, пора идти. Не надо. Удачи. Надо заберечь. Ты знаешь о нашем плане? В каком плане? Мы с тобой не знакомы. Конечно. Так, как Свинья, в них нет. Начнем полет на лист. Надо в натворить что-нибудь, чтобы в появились боги. Так, чем бы здесь? Прекрасные идеи. Такс, я забрал силу И богов. Супергерои. Них первые метеориты созданы. Да. И можем улетать. Я начну питаться энергией земли, тогда они призовутся. ждем богов. Инфартный. Инфартный.